Королеса. спасибо вам большое за, за донатик. Да, да, да, да, да, да, да. Кто слишком много разговаривает, тот слишком хорошо сосет. Да. Алло. Алло, Ла Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Это кто? Да я это самое вот насчет крыши на автомобиле поезжу. Да. Я вот тоже здесь проживаю возле Ржавки недалеко. Ага. Я вот эту крышу забрал себе. Вы не против? А? Какую? Ну, с <свят> <свят> А как это забрали? Это как? Ну, как? Ну, мне она очень понравилась. Крыша автомобиля. Это самая. Я украл и я насрал на крышу. Извините, но я накидал. Я больше так не буду. ЗАЕБАЛА ЗАКРОЙ! Осуждаю. Заткнись.